говорю, внимание предоставить Нагорному Карабаху, причем столица Шуши. Теперь, кстати, о Шуши скажу несколько слов и про продолжим. Сейчас говорят Шуша, Шуша, Шуша. <свят> а, но в, в исторических источниках Шушистская крепость, а не Шушанские крепость. В исторических э э э есть э Шушистский уезд, но не Шушанский уезд. Даже певец Азербайджанский хан Шушинский. Он не Шушанский, он Шушинский. <соцентричный фонарь>